Смотрите, ребят, есть простая формула. Если вы ее соблюдаете, если вы над ней работаете, у вас будет неизбежно результат в интернете. Люди лучше покупают у вас и приходят в бизнес, я думаю, ну час времени, больше не потратим. А приходят в бизнес, если выполняются три условия. Если они знают вас, если вы нравитесь им, если они доверяют вам и уже, вот это вот прям, вот над этим делают ошибку большинство предпринимателей стиро-маркетинга. Уже хотят то, что вы им что-то предложите. да, То есть, будто это ваш продукт, будто это ваш бизнес. Понимаете, ребят? Есть такая формула, прям ее запишите в, в кратчайшем сроке. Я вот в своем эксклюзивной программе в своем курсе в тренинге я ей обучаю если коротко есть такая форма в маркетинге в продвижении знаю хочу верю плачу знаю хочу верю плачу да то есть вот из этих четырех фраз из этих четырех слов состоит в принципе все продвижение в интернете если они знают вас если вы им нравитесь если они доверяют вам как человеку да то есть как эксперту как к лидеру как наставнику и самое интересное, самое важное, уже хотя то, что вы продаете, либо предлагаете. Сетевики что? Спонсор, кому знакомо? Поставьте единички. Спонсоры говорят, предлагайте продукт всем. Всем нужен ваш продукт, всем нужны бизнес и так далее. У, у, у кого это? Возможно, это утрировано, но у кого это так? Нет, это не так. Да, то есть, вот мы видим, например, полная, полный человек. А у нас коктейли для похудения. Ну, конечно, разум нам говорит, ей надо похудеть, ему поможет мой коктейль. Но мы ему не продадим, если он не хочет худеть, ему и так комфортно. Либо он просто не хочет делать какие-то усилия, ему еще не приперло. Здоровье ему еще позволяет. И как бы мы танцами с бубнами вокруг него не прыгали. Как бы мы коктейли не предлагали, например, наши, наши добавки, наши витамины. Не купит он у нас, мы только негатива сработаем. Согласны? То же самое с бизнесом. Идем к соседу, к маме, к папе, к сестре, к дяде Ване, к тете Тоне. Ко всем идем, стучимся. У меня супер мега-предложение. Приди ко мне в команду, супер выплаты, заработаешь, а ему не надо. Его устраивает 30 тысяч, его устраивает 20 тысяч. Ему прийти бы скорее с работы, купить пиво и футбол посмотреть. Он не примет никогда ваше предложение, потому что пока не время. Возможно, ваш продукт и ваш бизнес понадобятся через полгода. Может все случиться. Могут человека уволить. Может, человек, может человека сердце прихватить. Вот отдышка, задышка, суставы начинает болеть. Он начинает думать о похудении. И тогда ваше, а, ваше предложение начинает быть уместным. Да, то есть и сегодня благодаря онлайну, слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Сегодня благодаря социальным сетям и в онлайне можно делать всевозможные действия, так сказать, шаги к тому, чтобы выявить, притянуть, начать общение, в принципе, работать с теми, кому это нужно. Кто хочет этому научиться, поставьте троечки. Это очень важно. Работать с теми, кому это уже потенциально нужно. Ваш бизнес. Кому в принципе бизнес нужен Не дополнительный доход. Ребят, я вас умоляю, вот эти вот призывы, приходи ко мне в команду бесплатно, делать ничего не надо, приходи в дополнительный доход, я предлагаю работу. Ребят, вы представляете, вот просто кого вы приглашаете? Тех людей, кто привык снимать ответственность за свое будущее. тех, кто хочет дополнительную работу, тем, кто хочет начальника, работу, но они... Как только узнать, что им нужно закупку какую-то сделать, либо же начать в принципе делать, а их результат зависит от их самих, от товарооборота, вот тут уже проблемка. Кто, кстати, столкнулся с этой проблемой, поставьте двоечки. Кто, в принципе, столкнулся с этой проблемой, поставьте двоечки. Потому что это вокруг да около. И мы сами выбираем вот этот путь. И вы уже завтра можете все изменить в другую сторону.